Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Телец на декабрь 2019 года. Прежде чем мы приступим к рассмотрению событий, которые произойдут в этом месяце, рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе, астрологических событий, которые будут происходить каждый месяц и в течение 2020 года. Декабрь — это очень важный месяц. Во многом он будет демонстрировать основные тенденции, которые будут проигрываться в 2020 году. 2 декабря Юпитер, планета расширения, планета социального успеха, переходит в ваш девятый сектор. Юпитер очень комфортно в девятом секторе, поэтому он максимально будет давать вам возможности путешествовать в другие страны, обучаться и будет способствовать тому, чтобы ваше сознание, отношение к каким-то вещам менялось. Тем более, что Юпитер будет иметь очень мощную поддержку со стороны других медленных планет, а именно Сатурна и Плутона, которые уже находятся в вашем девятом доме. Помимо этого, Юпитер будет в дружественном, благоприятном аспекте с Ураном в вашем первом доме. Так что э, любые путешествия и любое обучение, оно будет напрямую влиять на вас как на Личность и будет открывать перед вами новые возможности в плане личного развития. И этот аспект так или иначе будет э, проигрываться в течение декабря месяца, а также на протяжении первой половины 2020 года. Начиная с 1 по 2 число Венера будет в соединении с Южным узлом, и к тому же она будет делать благоприятный аспект к Марсу и будет затронут ваш 9 и 7 дом. Это очень хороший аспект для того, чтобы погрузиться в тему взаимоотношений, также это хороший аспект, в принципе, для взаимодействия с людьми, для активной работы, которая связана с выполнением определенных бумажных обязанностей, для оформления бумаг это хорошее время, для оформления документов и для легализации чего-то. И в целом аспект между Венерой и Марсом будет сохраняться в первую половину декабря. Так что весь этот период будет подходить для вышеперечисленных тем. 4 числа Луна будет соединяться с Нептуном или Лилит в вашем 11 доме. И это может создать определенные трудности в общении и взаимопонимании с вашими коллегами, друзьями, окружением ближайшим, с вашими единомышленниками. В целом этот день неблагоприятный для того, чтобы вступать в… Новый союз, новую компанию людей. Это период, когда лучше прислушиваться к своему мнению, чем советоваться с другими. 7 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну и будет затронут ваш 8 и 11 сектор. Этот день неблагоприятный для того, чтобы решать финансовые вопросы. Лучше воздержаться от тем, которые затрагивают кредитные дела займы, особенно не одалживайте друзьям. Начиная с 9 по 29 число Меркурий, планета коммуникации будет находиться в знаке Стрелец в вашем восьмом доме. Кстати говоря, Меркурий в этом месяце движется вперед, поэтому декабрь — это очень продуктивный месяц, который подходит для новых начинаний любого порядка. И Меркурий в восьмом доме, будет затрагивать темы финансовые. Поэтому, скорее всего, декабрь ⁇ это у вас месяц распределения денег. Вы будете решать, какие покупки стоит делать, какие не стоит. Это хороший месяц для подсчета. Если вы, например, не знаете, решится вам на какую-то серьезную покупку или нет, в этом месяце вам удастся все очень хорошо просчитать, обдумать и затем принять взвешенные решения. Начиная с 10 по 13 число Венера будет в соединении с Сатурном и Плутоном в вашем Девятом Доме. Это очень хорошее время для того, чтобы развиваться, для того, чтобы изучать какие-то новые направления. Вообще старайтесь в этом месяце максимально узнавать что-то новое. Не сидите на одном месте, старайтесь открывать для себя какие-то новые заведения. Старайтесь больше знакомиться с другими людьми, старайтесь расширять свои возможности, способности вашей профессии. И в данном случае этот аспект поможет вам больше включить такую социальную активность и взаимодействие с другими людьми. 12 числа будет полнолуние в близнецах в вашем втором доме. Полнолуние это всегда кульминация либо завершение какого-то процесса. В данном случае это полнолуние принесет вам финансовый результат. Это может быть и подведение итогов материальных, денежных. Это может быть, к примеру, период, когда вы заканчиваете выплачивать, какой-то кредит, или это может быть период, когда вам вернут долг. В любом случае в финансах что-то будет происходить, и именно вблизи полнолуния, будет наблюдаться какая-то кульминация или будет происходить принятие важного решения. Начиная с 17 по 23 число Марс, планета активности, будет в благоприятном аспекте с Сатурном и Плутоном и будет затронут ваш 7 и 9 дом. Это очень хорошее время для активного сотрудничества и взаимодействия с другими людьми. Вы можете настроиться на поиск своей целевой аудитории, вы можете активно заниматься продажами своих услуг, вы можете активно коммуницировать с другими людьми, советоваться или советовать что-то другим. В любом случае, аспект Марса к Сатурну и Плутону будет располагать к тому, чтобы ваши действия были максимально серьезными, точными, собранными. И это период, когда вы даже вот фанатично выполняете какую-то работу, настолько хотите сделать все идеально вовремя и прилагая максимальное усилия. 20 числа Венера переходит в знак Водолей, ваш десятый дом. И Венера в Водолее будет находиться месяц. Это будет очень благоприятное время для вас в карьерном плане. Это может быть начало дружбы с какой-то влиятельной женщиной или начало взаимоотношений для мужчин. Это хороший период времени для того, чтобы, опять-таки, удачным образом решать материальные вопросы. И так как Венера — это планета, которая управляет вашим знаком, то этот период конец 19 -го года начало 20 -го года обязательно принесет вам какие-то новые очень значимые возможности в жизни 22 числа солнце переходит в Козерог ваш девятый дом и будет находиться в этом знаке месяц и это будет период благоприятный для решения бумажных вопросов в целом все эти темы которые еще с начала месяца так или иначе вокруг вас кружились, будут для вас актуальными в конце месяца, и они во многом прояснятся. Такое скопление планет в Девятом Доме может давать желание переехать куда-то, жить в другую страну или поиск работы в другой стране. И вот то, что Солнце будет подключаться к этому союзу планет, это говорит о том, что ситуация прояснится или появится человек, который будет готовым. вам помочь и подсказать. 22 числа Венера будет делать квадрат к Урану, будет затронут ваш первый и десятый дом. Старайтесь не наломать дров во взаимоотношениях, а также на работе и в карьерном плане. По этому аспекту не стоит принимать молниеносные решения. Лучше все-таки этот день посвятить творчеству, отдыху, хобби и любимым занятиям. Подарите себе эмоциональное разнообразие и таким образом этот аспект проиграется в благоприятном плане. Начиная с 23 по 26 число тоже очень благоприятный период. Солнце будет в соединении с Юпитером в вашем девятом доме и в благоприятном аспекте к Урану ваш первый дом. Во-первых, этот аспект подарит вам хорошее настроение. Вы можете почувствовать очень сильное вдохновение или поддержку какого-то значимого для вас человека. Это может быть очень важное для вас знакомство или опять-таки информация, которая может изменить вашу жизнь. В любом случае будьте внимательны в этот период, обязательно должно произойти что-то очень хорошее. И, наконец, 26 декабря будет Солнечное затмение в четвертом градусе знака Козерог в вашем девятом доме. Это затмение откроет новую главу в вашей жизни. Ведь столько планет в Козероге в течение всего декабря будут вам показывать, намекать на то, что вас ожидают большие перемены. И только Солнечное затмение это еще больше обострит, еще больше обратит ваше внимание на то, что в вашей жизни может все очень сильно измениться. В первую очередь будет меняться ваше сознание, восприятие и себя, и других людей в том числе. И уже начиная от этого будет меняться что-то в связи с работой, с местом жительства, возможно. Могут также происходить перемены во взаимоотношениях. Так что будьте открыты ко всему новому и настраивайтесь на положительную волну. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Не забывайте ставить лайки, а также пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Будем с вами на связи. Пока-пока!